Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Сегодня я вам расскажу, как э, проводить прямые трансляции, как снять прямую трансляцию. Вот для этого надо скачать программу. Заходим в Google, пишем на английском Open Bruce Caster Software, заходим в него. Вот, на первую же папку файлик и скачиваем для Windows, для, для по, по вашему выбору, какой у вас компьютер, вот или можно на телефон, а, нет, нет, да да да, вот и скачивайте и, и все, я скачал, не буду скачивать и заходите на свою страничку на YouTube, вот ваш на ваш канал и нажимаете добавить видео, мы видео добавлять не будем, просто нажимать туда и здесь есть Прямые трансляции. Наж нажимаем Начать. Вот. И выходит вот такой. Вы, вы заполняете основную информацию и пишите название, описание там. компьютерные Потеряю игру, игру будете играть. И, например, прямая трансляция Counter Strike 1.6. И вот. И ничего сложного нету. Запускайте программку там все. Просто запускайте программку и подключайтесь. Немножко там нажим, в программке пароль вы вводите от ютуба и ваш э, email и заходите и вот прямую трансляцию снимать будет и я вам еще хочу сказать я снимаю я буду снимать э, видео про Counter Strike, кому интересно посмотрите будут э, э, буду снимать про Counter-Strike 1.6 солч вот, кому интересно, кому э, хочется посмотреть, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. И пишите в комментариях, какие видео мне снять. Какие видео, э, например, про какие, например, видео, например, какое-нибудь снять. Пишите, короче, в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч. С вами был Фил Геймер.